Привет, друзья. Этот месседж я в основном делаю для мужчин. Мужчины, если по известным причинам вы сидите дома и вам нечем заняться, предлагаю вам челлендж. Давайте что-нибудь сделаем своими руками и подарим нашим женам, сестрам, girlfriends, матерям и так далее. В общем, женской половине. Я решил сделать для своей жены плантер, в который она может посадить цветочки, овощи, фрукты, разные продукты. Предлагаю вам меня поддержать. Кто за? Давайте. Выставляйте свои рукоделия, а я ставлю свое. Here's my little plan, it's all the materials that I'm gonna use for two planters. And don't forget, always use protection.